Друзья, всем привет! Я снова на рыбалке и снова поплавок. Сегодня в таком прикольном тихом месте. Небольшая проточка. Глубина ловли где-то полтора-два метра. Ловить я буду сегодня на свою 4-метровую удочку. Громовый поплавок и, соответственно, с громовой огрузкой. Поэтому снасть очень деликатная и нежная. Надеюсь, это поможет более таким активным поклевкам карася. Вот я уже собрал свою снасть, закинул, промерил глубину, сейчас буду закармливаться и начинать рыбалку. Из прикормки у меня сегодня будет Это хлеб, я его сейчас немножко размочу и перемешаю с запаренной макухой. Вот я себе такую, смотрите, такое местечко себе перед началом рыбалки вырубил. Единственный, конечно, минус, то, что если сегодня будет давать течение, будут, будет сносить мой поплавок. Так как всего нагрузка 1 грамм идет. Но если что, я потом достану другую удочку с 5 пятиграммовым поплавком. Ну, вот, рыба плещется прямо вот здесь вот. Буквально, но ну, я не знаю сколько тут от меня, ну, 2 метра, а глубина сантиметров 30. Карась пошел на нерест. Ребята, посмотрите, он прямо передо мной, видите, плывет, это тушка короба, причем короб такой, наверное, килограмма на 3, голову ему, я так понимаю, чайки склевали. Ну, представляете, да, какого размера здесь рыба. Я, конечно, сомневаюсь, что я куропа поцеплю, но карась тут должен быть очень неплохой. Вот, ребятки первый карасик довольно таки неплохой конечно на эту удочку она легенькая его тянуть было одно удовольствие сопротивление такое капец думал реально там полукилошный карась, но оказался такой но не сошел бы потому что он смотрите под губу взял четко вытащить даже не могу Он такой красавец ну что первый пошел достаем садок да, относительно тихого Местечко я погорячился людей тут просто капец Какой карасик хороший ох и корный какой смотрите ребят подошел на прикормку карась это хорошо красота так ребят решил сменить удочку взять шестиметровую Потому что ну, немного неудобно рыбачить на 4 метровку, как раз впритык. То есть мне приходится даже заходить в воду для того, чтобы рыбачить. Ну и соответственно это прям кромка свала. То есть рыба берет, но берет так пугливо. Сейчас попробую на эту половить и забрасывать чуть дальше, буквально на метр дальше. Думаю поклевки станут более такими жадными. Сейчас пробуем. Чуть не сошел Точнее красавица Классное место для рыбалки Но то что рельеф дна Такой переменчивый То есть там буквально 10 сантиметров Вперед назад уже поднимается Поплавок сантиметров на 5 То есть либо он еще Только крючком касается дна То уже подпасок полностью лежит вот этом, конечно, есть свой минус. Потому что нет ровной площадки, которую можно в одну точку убить, и поплавок будет всегда на одном уровне. Самый большой. Да. Вот смотрите, какой кабан. Весь корный Красота. Так только кинул. Еще даже... Наживка не опустилась на дно. Сразу была поклевка в лед. я его прождал ребят очень долго вот такой вот карасик очень долго я его ждал а он оказывается не там а вот метров двух наверное стоит вот так вот так ребят немножко сместился <къех> я вывел его здесь метров пяти отсюда кидал вон туда, на последнее время поклевки прекратились и начал брать вот здесь поэтому сейчас буду закармливать и кидать сюда стал явно мельче но зато по крайней мере бычок перестал долбить Еще в один хвостик, садочек идет, вот такой. Еще один призывал поклевку, пока ближнюю камеру настраивал. Но он взял хорошо, он под губу, поэтому никуда по не делся. такой маленький видно что взял в лед потому что под верхнюю губу пробил его сегодня ребята, такая ситуация была с самого утра когда я шел на рыбалку спустился к берегу посмотреть ну что да как там есть машина, нет машины нет машин может люди на лодках уже выходят и в этот момент я вижу стоит катер рыбоинспекции машина полиции и оформляют бракош была сетка у них в сетке ну, уже они разложили так красиво все там наверное штук 15 лещей причем лещи такие желтые хорошие наверное ну, от килограмма до трех. и по моему сазан был один килограмма на 4 он то пообщался с инспекторами они говорят что на лодке в принципе можно выехать но говорит, подъедем оформим протокол ну, и все будет зашибись ну, в общем, я решил пока не рисковать. Не ристовый запрет, есть не ристовый запрет, поэтому будем ловить пока с берега. Ох, какой маленький. Ну, как поводило, красиво. Ну, это у нас сегодня самый маленький. Ну, зато показал, конечно, да, он виражи. Как стартует, да? дает море удовольствие от вываживания как я и говорил, соблазнился на такой красивый пучок вот такой красивый карасик что хочу заметить, практически весь карась сегодня с икрой. один красавчик это уже и кленовый. посмотрите какие пузатые Это четкая красивая поклевка нам подъем Вот такой вот малыш а Чуть меньше ладошки Тоже такой красивый, такой красивенький. удовольствие моря, конечно, от вываживания карася, он упирается до последнего, в отличие от той же плотвы, которая сначала стартует, а потом сдается, а этот борется до конца. ко мне, но придется вот на сегодня наверное, один из самых больших О, ладошка упирался конечно знатно Я уже грешным делом подумал, что опять бычок так дергал своеобразно. Это все же карась. Вот, друзья, сейчас вы видите тот случай, когда рыбахана. Ау! Нормально! Карась не листится, а чуваки на моторе рассекают, вообще никаких проблем. Так, ребят, сейчас я покажу, что мне удалось здесь сегодня поймать. Рыбалку с буду заканчивать. Сейчас я достану рыбу и покажу вам. Ребят, вот мой сегодняшний улов. Рыбы немного и немало. Рыба достаточно крупная. Есть вот такие. Караси. Есть, конечно, поменьше. Но радует то, что практически вся рыба сокрой. Думаю, килограмма 3 тут точно есть. Но больше мне не надо. Рыбалка, остался доволен. Клевала сначала не очень хорошо, потом расклевалась. Я немного сменил место, сменил удочку. Сделал более тяжелую снасть, чтобы удобнее было забрасывать. Соответственно, чтобы она лучше погружалась на дно. В общем, рыбалка классная. Отдохнул, конечно, не без бычка, который немножко подзадолбал. Но что делать? Это тоже речная рыба, к сожалению. В общем, ребят, всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и до новых рыбалок. Пока!